Всем привет! Сегодня я хочу записать видео-отзыв для моего наставника с большой буквы Виктора Мандалета. В Викторе я проходила коуч-группу и хочу сегодня поделиться своими результатами. Что сегодня я имею, то, зачем я пришла, за обходящим потоком кандидатов в мой бизнес, да, он у меня есть. Сейчас я провожу консультации для сетевиков. И за декабрь, например, я провела 41 консультацию. Учитывая то, что месяц был продажный, все были заняты продажами и закрытием новых рангов, на консультации дошло 41 человек. При всем при этом я ни одному этому человеку сама не навязывалась, не предлагала и не звала на консультацию. Это люди, которые сами были заинтересованы в общении со мной. Плюс, я от Виктора получила так, не просто какие-то размытые рекомендации, как развивать бизнес в интернете без навязывания, а именно конкретные четкие шаги. Благодаря его системе у меня появились партнеры в бизнес, которые легко дублицируют эти шаги, я их обучаю. Плюс, я имею дополнительный доход от тех людей, которые сказали «нет» моему бизнес-предложению. Спасибо, Виктор, за это открытие и эту технологию. Плюс спасибо, Виктор, за то, что научил настраивать рекламу таргетированную. Если в начале моего пути мой подписчик мне стоил ни много ни мало 100 рублей, то сейчас я вышла на показатель 10 рублей за подписчика. И, конечно, я хочу сказать спасибо за то, что научил автоматизировать бизнес, Потому что на самом деле сейчас это просто тренд а, сетевого маркетинга, когда мы делаем меньше усилий, мы получаем больше, благодаря именно системе Виктора. Спасибо тебе, Виктор, за то, что ты давал больше, чем мог бы, за то, что ты а, вел нас, за то, что нас мотивировал. И самое главное, за то, что сейчас я могу любой момент к тебе обратиться. Спасибо тебе большое за твою отзывчивость, за твою честность, открытость. И ты просто человек с большой буквы, ты большой наставник, ты большой лидер с огромным будущим. Я тебе желаю успехов, семейного счастья и здоровья всей твоей семье. Я думаю, что мой отзыв не последний. Я еще обязательно поделюсь в тени, спустя несколько месяцев со своими результатами. Увидимся, друзья. Всем пока-пока.